Здравствуйте, меня зовут Геннадий Патлажан, я пластический хирург. Давайте поговорим с вами по поводу омоложения нижней части лица и шеи. Обычно такие операции называются очень просто – подтяжка лица. Некоторые называют, разделяют их до да, подтяжка нижней трети лица, нижние две трети лица, пластика шеи. Есть очень много названий, но суть остается одна. Мы подтягиваем всю нижнюю часть, уходят брыль, подтягивается кожа в области шеи, и линия нижней челюсти становится более ровной. И это основная суть этой операции. Она достигается путем очень многих и разных вариантов операций. Но прежде всего вы должны знать, что когда подтягивается нижняя часть лица, вместе с ней подтягивается и шея. Старые методики говорили о том, что надо в обязательном порядке делать разрез под подбородком и ушивать мышцы шеи. Современные методики абсолютно противоречат этому и говорят о том, что только подтянув ткани в сторону, мы получаем натуральный, естественный контур шеи и подбородка. Итак, подтяжка лица – это операция, которая делается под наркозом, длительность около 2-2,5 часов, и в результате вы получаете минус 10-15 лет. И результат настолько стабильный, что в принципе его не нужно повторять в течение ну, минимум 10 лет. Если выполнена пластика смаз. Это внутренняя структура мышц и фасций, которые мы точно так же подтягиваем вместе с кожей. И тогда этот результат остается абсолютно стабильным. Приходите, и мы вам расскажем, как сделать красивую омолаживающую операцию, чтобы вы остались молодыми, здоровыми и красивыми.